И продолжаем мы с вами, ребята, проходить Бэтмена, Архам, начало, Ориджинс. Извините, я, ребят, я себя тут сделал, но это как бы без меня лучше. Лайнер Хан Лофтман, 7% пройдено. Ага, дэв строка прошли, так, сюжет про дождь, игру... Выяснить местонахождение черной маски. Это поговорить с в пещере Бэтмена. Все А, управляем подкоготить. Так, на цель подкоготить. Так, вот один, одну штуку вот сюда вот, другую штуку вот сюда вот, другую штуку вот сюда вот. На F наверх поднимаемся. И вот идем так вправо, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Послки Ай, вниз, Кошкин, кошкин, ай, б плюс, плюс, плюс, плюс. Не, не надо, ему самое главное, сейчас. тут. Ты вот в общем, просто на Давай, давай, пока, отись, я затрясся весь. черт Чликов смотрю, у меня есть преступление сейчас полиция, и вот, еще не терять По их данному человеку убить черная маска. Черную маску, маску убить. Которая сейчас же. Расслечь преступление в Лейси Тауэрс. А, не, понял откуда. Надо. А, центр. Да, да, да, надо, надо, надо, так надо. А, сюда надо? Да, Бернли надо. спейс так открыть и не вижу ничего поэтому совсем тут так получать нет а так не вижу больше чем на x так туда идти нужно наверное да здесь коридор на палбу не на x так я не на то нажал. опять же ребята не на ту кнопку нажал. так это тут же а не а тут вода. Брюс сидел не будет. Поедем Будем сейчас искать, как выйти. Их. Смотрим, думаем, как выйти отсюда. Так, шифровальный секвенатор это устройство наш тон наш тон наш они а, не, не открыла же ладно блок данных Enigma на файл с компроматом на их так. тут э, заходили когда были когда искали выход на улицу а это верхняя палуба ну вот ресторан так тут музыка играет уже другая так сюда же заходили, мы там... То есть сюда же заходили. На X так. Не. Нет. Левый альт. Левый альт. Так, а нет, то есть я же левый, и мышкой, и со мышкой хожу. Файн Лофтен, театр. Ну материал, так. Книгу взял. Так и куда дальше? Я потерялся, ребят. Официально я потерялся. Я могу хотя бы это осознать, что я потерялся. А, F. А не, это это место Дим. Ну ёшкин Это это место. Это что место? Где? За пытался точнее тут этих ребят развалить. Сюда проходим. Здесь бойлерная. Здесь суперта дверь. Так на Х. Не, ну, значит, не в ту сторону, бежали, ну, что сделать? У меня же топографический ревнинизм, ага. нифига. В этом режим детектива, честно говоря. Да и я тем более по лайнеру этому хочу походить. Я же в этом году нигде не был. Не буду, наверное. В следующем году. В каком месте? Чтоб так. короче путешествие по лайнеру Final авто не, ну хотя есть такой был бы реальная жизнь то. Нет, ну так, так. бойлерную так. а нужно бойлерную пройти и театр нужно. здесь по идее театр так. театр так прямо идти прямо прям прямо, прямо. а вон туда вон надо очень темный игра честно говоря ну вот сюда даже наверное надо так на Х, не, не-не-не, на X, а на Тап надо. Карта сюда идти прямо идти в казино. Это казик. Это казино. Казино. Джой казино. казино. Точка ком Так, тут сейчас даже нужно так. Одна. право или налево? Не, надо на вот сюда, вот наверное. Вот надо вот, наверное, вот сюда вот. Так, нет. Верно, быть, да, вот сюда на, вот надо. Ну, очень темная игра, ну. Но... А что с этим поделаешь? Ничего с этим не поделаешь. А на X. Не, на х нужно так, на так надо... Так, я не туда зашел. Так, значит, надо в другую сторону. Надо в другую. Вот в чем дело. Очень-очень-очень темная игра. Так. Да и в этом Arkham Island тоже. И в этом Arkham City. Очень темные игры. И Dark Souls. И Dark Times. Кстати. Бар. Верхняя пауба. Опять этот бар, видимо. Да. А не вниз, может быть. Не вижу, куда надо управлять выключем, поэтому, пожалуй. А можно так? Так можно было, что ли? Тогда только для персонала так комнатка, коридор на палубу, наверное, на верхнюю. Нет, так на палубу один. Вот это вот... Так. Это, это, это, это... Э -э -э. Вот даже как продумали тут везде можно походить, полазить. Бетмен <связывая> Архморженс это супер игра, честно говоря. Тут везде можешь походить, везде можешь походить, везде. Так, нет, это Пампрум, это я тут был уже так. панель Enigma этот вот вот ага. черт плавать не, умеем. Да, плавать не умеем да об этом плавать не умеем плюс Вейн плавать не умеем Финикс разрешен тут. Так, как это на Enter, так Куда Лэнси Тауэр идти, Какой Тауэр нет, могу туда пойти, ну. А что -а это -а. Так. Парк аттракционов, так. А, да, то есть я ж не открыл его, ну, ладно, чё. На X. Не вижу, честно говоря, куда я шел, куда я шу. откуда я иду, куда я иду, откуда я иду, как я иду, дойду туда, как я иду, как я пойду, как я пойду, как я пойду? так мы с вами, ребят, смотрим тут просто, мы же в этой игрушка гости. я же в этой игре как гость, так скажем. Еще. А, а не, это сюда идти, это сюда, это сюда, ага. На, э, так, это наверх, так, сюда идти. Нет, сюда, наверх, так, сюда, вниз. Сюда, дальше, вот сюда, вот дальше, и дальше, вот так, вот дальше, вот Даша, так. Вот так, вроде бы, да, мы сюда сбирались. И вот и вот так вот мы сюда с вами забирались и вот так на F да. и вот так отсюда мы сюда с вами пласть, забирались пласть, и вот не так не сюда забирались и вот так отсюда выбираемся О на да. опять на в этой бодлерной блин ну может не кош ну ай блин только убежали из Бойлерной. Как сразу в Бойлерную вернулись, а? Ребят, ну реально. Только из Бойлерной убежали. Как опять в Бойлерную вернулись. Так, сюда ходили. Так, сюда. Нет, вроде как. Или наоборот, сюда ходили. А, нет, как раз -таки мы сюда ходили с вами. А туда не ходили. Так, ну посмотрим. Посмотрим, ка, что здесь будет. Я, что, что э, да, сейчас закрою. На x так. На x. Сейчас пройдет пар и, и всем. Так, а стопа.. А, сюда дальше. Сюда дальше. Так. Ай. То есть забыл. Тут что ж пар? Так, выключается по очереди. По очередности. Выключается тут пар. Забыл точно, брюс, извини. Ай, блин, тут опять в пойлерную пришел. тоже вроде бы по очереди, по времени ограничено, и пара идет Сейчас заканчиваю, пару же, А может быть так попробовать, а? Управляемый бета-ранг, так, управляемый бета-ранг. У меня мышка не особо, как бы, работает хорошо. Ух, на икс, так, осторожно, горячом так. А, вот тут, тут еще. Тут вроде бы в той серии закончили. Блин, давай заморозил. А, не, мы же стоп, мы же с вами отсюда только, блин. Ну, чё? Канун Рождества. Канун самого Нового года. Фриз. Мистер Фриз. Канун самого Рождества. Вот поэтому всё холодно. Поэтому тут так и холодно. Может, эту... по эту По-иначе, по-другому. Так. На И. Так, не на F. На x, Так. Блин, тут опять это бойлерная. Елки, палки. Я забыл куда идти. Я забыл, куда идти в этот... Уже работа полиция. Не, ну, ну вот тут вот недолго же... Недолго, недолго, очка. Недолго. Блин, ну я, ребята, реально хочу очень много секретов. Хочу все трофеи Ридлера забрать, а? Управляемый бета-ранг. Так, она равна. Я реально хочу все трофеи Ридлер в этой игрушке собрать. Верши надо вот так вверх, вверх, вверх, вверх. Ну практически. Практически. Это я вниз. Нужно вот вниз. Так. На X так. Куда надо так? Куда? Куда? Куда? Куда? Так. А не ну. Нет. так, дверь закрыта я его нашел, ладно, я нашел пингвина кстати, ребят естественно единственное, что я могу в этой игрушке подметить, то это очень очень, очень темно в этой игре ну, сам подумайте, канун Рождества Ну, Новый год. Ну, естественно, будет темно. Несет ложе. Ай. Собственно, сто процентов будет темно. Так. Сюда выходим. Блин, тут же опять в это место вернемся. боеголовки кстати на злодейку будет одна отсылка боеголовка Можешь сюда сходить, а? Коридор на палбу, как бы. На х так. И не, не на х, а надо на тап. Не на х на х. С икса надо выжить. Все. да блин да плюс мишка под этой вот так на X не не на X надо она так надо так так коридор на палубу иду так коридор на палубу так коридор на палубу так на верхнюю палубу И вот сюда казино и через казино вроде можно выйти хотя а блин через оружейный магазин можно выйти Фу -фу -фу -фу -фу -фу -фу -фу. так я не туда иду через оружейный магазин можно выйти У -у -у. так я реально не туда иду тогда получается я реально не туда иду Получается так, я реально не туда иду. На Space. Не, не на их надо, а на F. Нажать надо на 1. Так. Бойлерная так. На надо надо нам надо немножко надо на в другую сторону так в эту сторону вот эти вот не не в эту а вот в эту надо А, так полба один так на тап так полба один проходим полба один и идем дальше вниз вниз вниз вниз вниз идем направо дальше поворачиваем не, ну хотя я очень давно like когут дального действия управляем коготь. Так, не зря в Deathstroke взял Куга дального действия. Этого. dстру то посмотреть так ну ладно посмотрим да, персонаж персонажного следующей с вами серия гарби а, следующей серии посмотрим персона. досье на персонаж дэйв строк мы же его с вами не досье тут смотреть собираемся ну а. тут просто играем просто проходим в этом I am Anarchy, voice of the people, here to save you from the plague of corruption that now infest this once proud city. Those hired and elected to keep us free and safe won't lift a finger. And why would they? They've been bought and paid for, encouraged to turn a blind eye. If they won't act, I will. At dawn's first life, the sources of Gotham's ruin will be destroyed. Now back to your мне сегодня пытался так, так магазин, так тут распецить дверь. Так мы ну, реально не в ту сторону ходили с вами, ребятки. Ну че, у меня то покрапивский критизм. Вот, просто подвесь сообщение. Она говорит, что здесь хочется снять лучше поторопиться. Ну, мы туда доберемся сейчас. Деньги понажны всем, Рубер. Он был. Деньги всем. Полиция в Гэмли. Первая бомба анархии арки первая бомба она... Не, ну сейчас раскидай их, развалю, тут всех. Так, сейчас. пробил уничтожить первую бомбу анархии а у нас проблема я видел это анархии говорил про три бомбы значит осталось еще две не надо найти уверен сэр вы найдете через вторую премьерацию анархии так особо опасные они а растут не опять туда идти плыть, значит. Бавария. Нужно сдеть на восток, восток, в двум, двум. Ну, ну ладно, двум-то в двум. Вот моским с пионару, Пионеров. Кто не согласен с тем, что Бэтмен Аркморджинс это гениальная игра, сделанная в Уоррен Бразер, я того потолчу. еще ничего неизвестно кто это что это только известно про то что черную маску известно про Джокера известно что Джокер это и есть черная маска лично мне известно знаю собственно таких черных маск я не знаю как он но я знаю так на их А здание горит. То здание, которое, ну, оно сейчас с то на в этом на Архам Сити горит. Ну, у полицейских расечь три транслятора. как раньше. Они просто стоят смотрят. Кто Ну и чё, нормально. Так, тут найден новый сигнал. Теперь тач микроволновка. Рубио, Рубио, ты где? На балконе, хур, вместе с Хуанцем. Те balcony... двое на балконе помогли пробраться внутрь. Так, ну давай, парень. Ну смотри, смотри, тут кто. Кто а? тут? Ну смотри, смотри, смотри, кто тут. Пробел открыть дверь. Я думаю, что мы раньше будем в Баррегорне как бы сотрудничать. Увидимся. Лейси Тауэрс. Towers так. А а с, ну, было написано задание расследовать убийство в лесли-тауэрс при, при Вот. Я не помню, пре говоря, где это оно было, но пре атмосфера. Тут пре тут пре тут закрыто пре пре пре пре пре пре пре так пре а где Где что ли? Ну, вроде того здесь. Убежи сегодня Здесь, здесь не здесь, соткен. Здесь не стоится, не стоится. сканер рулит. Так. Пробел сканер рулит. Так а урона я не могу в условиях необходимых пробил сканер тюльпти Тиффани ангел из не кажется что spread as a, a, a result of a molotov cocktail thrown the room the шабу пингвин полу говорят о том что без мужчин сделать мужское кресло так а где кресло а где кресло так а так стоп пуля отсюда идет вот сюда так Батистский анализ показывает полную траектору, стрелявшую с Пенгвина, но рисунок с пороховой осадки не дает понять, что поле было выпущено кем-то, кто лежал на земле. Так, кто лежал на земле. Этот часть принадлежит Пенгвина, но он расположен поверх стажа от выстрела. В процессе права пингвин был в этом пункте но общая доказывает, что он был после убийства если он был черный маск то кто это то что стрелявший Тиффани держал на полу почему а вот эти белые полоски крем того кого его страх Тиффани полок на полу помежет в кончик было еще два человека стрелавших Тиффани и тот стрелавший у который так еще тут улика Это ДНК принадлежит ни одной из жертв. Чья же она? вспыхнула, когда тот напугался реалшу. Это совсем не то не я победил, но это может быть и не он. Так так. Так, где тут уликичу? Так. Ну, а кто-то куда-то скрылся так. И это был пингвин Ну, а что он потом там делал? Бис-Влайси Таурс. На 72% анализ. Так. Так, ну ладно, так. Место пули 45 мм. Энергия удара диаметра отерсела. Удара 55 градусов. Так. Вот тут ничего не отмечено. стопа это а нет, это тут время это так а я думаю что кто-то тут кто кого-то поволок так роман союнис не эм Uh -huh -huh -huh. Так. Uh -huh -huh -huh. Как-то он попал еще сюда. Не, ну брюс, ну может я так посмотрю, может быть что-то так вижу. Так, это отсюда вот зашел. Так, стоп. Них. Я что то упускаю так. Назад, и Так, и так отсюда была так трактория пули. Вот вроде как вот, куда отсюда вот. Ранее трактория пули вот отсюда вот. эта женщина уже висела то женщина что там висела что ли готов ну ладно так на их Ладно, ребят, у меня, честно говоря, кое-какое место затеку. Поэтому давайте всем до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписываться на канал на плейлист, на мой паблик. И пока-пока. Увидимся в следующей серии, ребята. Всем пока-пока. Ссылка будет на плейлист мой на этот и на канал будет в описании. Поэтому давайте всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих сериях. Бэтмен, Архен Оджин. Пока-пока, ребят. Давайте, до скорых встреч увидимся в следующих эпизодах я короче эту серию миссию эту пройду самостоятельно ну, ну и потом сообщу вам что у меня получилось